Всем привет Общаюсь со многими партнерами и многие задают вопрос но как же как же работать что нужно делать С чего начать каким методом лучше работать и сидят в оцепенении ничего не делая все думают как лучше работать через интернет э, на земле проводя личные встречи э, по методу вспышки работать. А как же работать? И все думают, как же работать. Есть бизнес, есть компания, есть маркетинг-планы, есть инструменты для работы. Нужно просто начать и делать. Если ты не знаешь, как делать, если ты не знаешь, с чего начать, нужно начать и делать. А в процессе ты потом поймешь, как правильно, как лучше, какой метод лучше работает. Вот представьте, стоит ведро картошки возле вас, и его нужно почистить. Если ты почистишь ведро картошки, ты получишь определенную сумму денег. Ну, давайте, для примера, миллион долларов. Проходит день, два, три, месяц, год, а вы сидите и думаете, как же начать чистить картошку. Вот если я начну чистить таким ножом, на это уйдет э, час. А вдруг я неправильно почищу? Или я быстро его э, закончу чистить? А если я возьму чистилка, А если я буду руками его чистить, эту картошку? А если я... а И сидит человек, думает, как же почистить картошку. Как дети учатся кататься на велосипеде? Покупают велосипед, они садятся, крутят педали, падают, встают, едут опять... И потихонечку в процессе человек понимает, как нужно ехать на велосипеде. Езда на э, самокате, катание на коньках, на лыжах. Да в конце концов, мал, маленький ребенок, который начинает ходить, он падает, встает, падает, встает. Точно так и в нашем бизнесе. Ты начинаешь действовать. С чего нужно начать? Нужно начать делиться с людьми информацией, что есть такая возможность, что есть классные продукты, можно ими пользоваться, что можно заниматься продажами, если ты умеешь и любишь это делать, что можно строить сеть потребителей. А как начать? Нужно начать говорить с людьми. А какой метод лучше работает? Да Ты попробуй первый, второй, третий, пятый, десятый метод и в процессе, когда ты будешь э, понимать, что этот метод не работает, а этот метод лучше работает, значит нужно включиться и работать по этому методу, и изучать другие методы, и получать навык, как это все работает. Вот и все. Не нужно сидеть в оцепенении и думать, а как работать? Мне кажется, здесь другая причина. Здесь э, не нужно думать, здесь нужно делать. Нужно разговаривать с большим количеством людей. И если вы поговорили с большим количеством людей, и многие не согласились, знайте, что вы делаете что-то не так, у вас не хватает аргумента. Просто у вас не хватает аргумента. Чтобы человек подписался в бизнес, либо купил продукт, значит вы ему что-то не так объяснили, неправильно донесли информацию. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Продолжайте делать, и у вас обязательно получится. нету ни одного вида деятельности, в котором... У человека, ну не получилось, ну не получается у меня. Плавать у меня не получается, ходить у меня не получается, бегать, ехать на велосипеде, на машине. Не, не бывает такого. Получи навык и все получится. В баскетбольное кольцо мячик бросаешь, не получается. А сколько ты раз бросил? Два? Так попробуй 10 раз бросить, не получается? 20 раз бросить, 100 раз попадешь один раз, поймешь как это правильно делается и пошел, и ты все чаще-чаще будешь попадать. Только так, стрельба точно так же. Все что угодно. Нужен навык. Если ты пришел в бизнес, многие приходят в наш бизнес, в шикарный бизнес, который меняет жизни многих людей, и человек, проработав, попробовав, поприсутствовал, даже не поприсутствовал месяц, два, три и говорит, все, этот бизнес не работает, где же обещанные миллионы? Ребята, вы вдумайтесь только, если человек пошел учиться на медика и поступает в университет, где вы видели, человек, который проучился месяц, два, три, ему доверят делать операцию на сердце, либо на головном мозге, либо э, на почке, где вы видели, ребята, как можно стать специалистом? Объясните мне. Где вы видели, когда человек пошел учиться в летное училище, его посадили за пассажирский самолет Москва-Нью-Йорк первым пилотом? Где вы видели, ребята? Точно так и в нашем бизнесе, в нашей индустрии. Нужно получить навык. И потом все получится. Не бывает чудес. Да, есть такие вундеркинды, которые э, имели опыт ранее в этой индустрии, которые приходят и зарабатывают в первый же месяц, во второй, в третий, хорошие деньги. Работают, они приходят и быстренько берут быка за рога и строят бизнес. Но чтобы стать профессионалом в любом виде, в любой профессии, нужно приложить усилия, нужно получить навык, нужно стать экспертом. Тогда будет успех. Только тогда будет успех. Если вы не эксперт, если вы попроб... Только... Я только попробовал. Я только попробовал, а мне никто не платит. Я вот только начал, я только чуть-чуть вот попробовал. А бизнес не идет. Все отказывают. Надо мной смеются. Говорят, что я дурачок. Вступил в лохотрон. Ой, я, наверное, не буду. Я, наверное, никому не буду говорить. А можно я буду работать только с незнакомыми людьми, чтобы меня никто не знал. И вот люди допускают такие ошибки, держа в руках такую возможность шикарную, которой нужно поделиться со всеми людьми. О классных продуктах, о возможности использовать свой потенциал здесь, помогая другим людям в здоровье. Помогая другим людям о возможности заработать деньги, изменить свою жизнь, раскрыть свой потенциал в этой компании, вы можете стать богатым человеком. Но нужно терпение. Ничего не бывает так просто. Ребята, я вам делаю прививку. Это видео для партнеров, которые сидят в оцепенении и думают, почему же не получается. А не получается, потому что либо ты не действуешь, либо ты действуешь, но неправильно, либо ты мало действуешь. Начни, начни с сегодняшнего дня, начни с нуля, с чистого листа. Начни общаться с людьми. Два, три, пять человек в день, больше не надо. Поговори, покажи возможность. Вот и все. Не нужно сидеть в оцепенении и плакать себе в платочек и говорить, «Ой, у меня что-то не получается, я не знаю, как работать». Ты просто начни, просто начни действовать. Действие, действие, действие, действие. Взять любого человека, который достиг успеха в любой отрасли. Постоянные действия, терпение, трудолюбие, настырность. И профессионализм, когда ты придешь к этому, ты станешь профессионалом, вот тогда приходит успех, вот тогда становятся олимпийскими чемпионами, тогда выходят на красную дорожку, когда ты чемпион, в прямом смысле слова. Желаю вам удачи, никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, ни при каких обстоятельствах, иди вперед, если у тебя есть цель, ты обязательно ее добьешься. Желаю вам удачи, всем пока-пока.